Всем порядки, друзья, мы с вами поиграем в Clash of Clads, я уже записывал ролик, где я не заходил три года на свой аккаунт, но я решил начать просто все заново, чтобы было интересно, в общем. Добро пожаловать, вождь, мы ждали тебя. Это наша новая деревня, жизнь здесь была бы идеальной, если бы не, если бы никто, если бы не гоблина, да? Да, если бы не гоблина <Стут> ладно о нет это гоблины скорее ставь пушку чтобы защитить деревню без проблем сейчас поставим пушку так 250 поставь пушку деревне <Стут> главное защитить радушку но я думаю ее тогда поставить э -э вот здесь вот не, -не, -не, не кристаллы нам будут нужны Прям очень сильно, поэтому я их тратить не буду. Ни в коем случае. Так. Вот так вот гоблины. Давайте посмотрим. Шесть гоблинов. Хорошо. Так. Неплохо справились. Ох, мы были на волоске от гибели. Ну, не совсем, но гибели... Ну... Нет вообще. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста. Деревня, построена на... Нитихян. Это значит, что здания волшебным образом восстанавливаются сами. Интересно. Колдуны из башни. Okay. Ну, так, окей. Okay. Ну, Пойдем посмотрим. Давайте. Сюда вот просто так вот сделаем, да и все. Так, 250%. нормально так wow. uh -huh. теперь надо подготовиться к сражению допустим mm? В магазин пойдемте в магазин uh, хижина строителя давайте хижина строителя ну, вот сюда вот поставим ah. эликсир нужен для тренировки воин и строительства зданий эликсир mm? можно качать из-под земли попробуй качать из-под земли да с большим эликсиром ну, давайте поставим его... Давайте вот здесь вот поставим. Не будем тратить, ничего не тратим, просто не тратим наши с вами гемы. Они нам в дальнейшем нужны будут. Даже очень сильно. Так, сборщик э -э, может хранить лишь немного эликсира. Давай построим эликсиры. Так, ну, это понятно. Так, хранилище эликсира. Ну, мы его поставим рядом со сборщиком, естественно. Так, Aaa пока ничего нет, .rir. а еще нам нужно безопасное место для хранения золота, естественно She uhm. это хранилище, золотое хранилище, хранилище не золото, поставим его вот сюда, не будем мы ничего опять же тратить, зачем нам тратить, где если мы можем подождать всего лишь 10 секунд, даже уже меньше, Казарма. Вот. М -м -м, казарму, мы поставим. Думаю, сюда уже. Потом мы восстановим уже крепость клана, но так, наверное, еще не скоро. Теперь мы тренируем войско. Сколько мы максимум можем? А, 20. Ну ладно, 2 минуты подождем, че. Да не будем завершать тренировку. Мы подождем 2 минуты. Подождем. Так. 15 вороров описался, давайте. Теперь давай набрать аска. Да мы сейчас натренируем их. Вот наша, так скажем, база. Ну как база? Такая себе база на самом деле. Так, ладно. Ну, 40 секунд осталось ждать. Так. Я хотел бы еще бы поговорить о том, то, что совсем скоро, может быть, будут проводиться стримы. Стримы по Clash of Clans и по Brawl Stars. Будем прокачивать пас. Славно. теперь давай покажем этим гоблинам. Ну, будем прокачивать паз, покупать его, естественно. Так, давайте, куда наступать? Сюда. Хотя, чтобы... Мы сюда наступать. давайте. Так, и так да будет нормально. Так. Давай надо. Так, как меня зовут? Традиции. Вот так. Вот. Мне не подходит, да? Значит, ну вот тогда просто ручек. И еще один вопрос. Сколько мне лет? Так. Да, на чуть-чуть. Мне 17 так, угу. Благодаря за так, Благодаря Мы можем улучшить. 10 секунд. Ну, 10 секунд это человек. Ни о чем. Лично для нас это не о чем. Так, ладно. Так, все, это мы понятно. Но мы, будет неплохо, если мы, хотел сказать, улучшим. Давайте улучшим сборщик эликсира и улучшим пушку. Так, что у нас здесь? У меня есть для себя несколько испытаний. И, и, и, и, так, и, ага, очки. Кроме этого, иногда ты будешь открывать новые испытания. Зарабатывай достаточно очков и получай награды. Что у нас тут за награды? Где, сколько? Так, понятно, понятно. А, значит так. Получим мы две тысячи эликсира, если а, 100 сто. Техущих испытаний у нас всего 6. Удачи, в мы верим в тебя. Спасибо. Ладно, я на этом буду заканчивать. В принципе, вот такая вот у нас серия получилась. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал обязательно с колокольчиком. Не забывайте то, что э, будут проходить стримы. Я напишу, когда в сообществе. В общем, спасибо большое за просмотр. И всем пока.